Алло. Вас приветствует роботизированный помощник банка ВТБ. Ваша заявка на смену финансового номера телефона одобрена. Для подтверждения скажите да, для отмены скажите нет. Нет. Нет. В таком случае я соединю вас со специалистом. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий клиентская поддержка ВТБ банка. Чем могу быть полезен? А я не знаю, мне позвонили, вот я жду оператора, какой-то там номер поменяли или что? Сейчас, одну секунду, более детально ознакомлюсь с вашей информацией. Ага. Скажите, вы самостоятельно хотели поменять номер? Нет, ничего не менял. Я сейчас вам отправлю смс-информирование, когда вы его получите, скажите мне об этом. Скажите, Дима, я получила, хорошо? Ага. Скажите, когда вы последний раз совершали вход в вашу учетную запись в ТБ онлайн? Я уже не помню. Что-то пришло какое-то сообщение. Можете ознакомиться, код никому не передавайте. Ага. Дело в том, что это СМС получила еще два активных пользователя. Это Android и iOS. Скажите, с посторонних устройств вход в ваше приложение вы совершали? Нет. Ваш телефон не украден, не утерян, в ремонт вы его не сдавали? Да нет, вот он у меня. Пароль для входа в ваш ВТБ онлайн вы никому не передавали? Нет. Дело в том, что 11 минут назад в систему банка был поступил запрос на запрос следующего характера. Номер с окончанием 7566 просили заменить на номер с окончанием 3515. Данный номер знаком вам? Не знаю, такое... такого номера неизвестного. Скажите, вы сможете сейчас совершить вход в вашу учетную запись? Я вас переведу на роботизированную систему, она вам поможет отвязать третьи лица, а также выделит ваше устройство в системе банка как единственное финансовое и основное. А вы меня не обманываете? Дело в том, что это в ваших финансовых интересах, так как заявка подавалась через ваш онлайн-кабинет. А, я понял. Но если вы меня обманываете, тогда вас проклинаю до седьмого колена, ладно? Алло. Зачем вы... Ну, если я вы не обманываете, прям до седьмого колена вас проклинаю всю вашу семью, родню, чтобы они прям... Если вы не обманываете... Если честно, тогда нет здоровья вам. А если обманываете, прям, чтобы сдохли. Правильно? Можно так? О, инсульт, жоп, Конечно, да. можно. Ну, все тогда, отлично. Чем мне еще вам сказать? Поставьте ваше устройство на громкая связь и совершите вход в ваше приложение ВТБ онлайн. ВТБ онлайн, ага. Все. В левом верхнем углу находится изображение вашего профиля, видите? Ну да, значок. Значок, да, нажмите на него. Ага. Под ним находится ФИО и УНК. Что, что? Что находится? Ваше ФИО, три буквы, и три буквы УНК. Ага, ага да, да, да. У вас УНК шесть цифр, либо восемь. Ага. Я вам задал вопрос. Ау, какой? А, я тоже вам задал. А как меня зовут? Фамилии уже известно мое. Дело в том, что меня с вами соединили по горячей линии, так как вы не подтвердили а -а -а. запрос. А -а. Короче, ладно, Ту давай, давай когда, не слышать. Часы прям надоело. что ты, ну, дятина какая-то. Вообще не умеешь работать с людьми. Ты первый день, Хорошо, что там работаешь? Ко мне вопросов. Есть, конечно. Ты первый день, что там там работаешь. Да, я хочу поговорить. Говорю, первый день, что работаешь? Диалог некорректный. Все, корректный. Сколько дней ты работаешь-то в офисе у вас? Но у вас есть вопросы? По я спрашиваю, чего? сколько ты работаешь в офисе? Почему ты такой нудятиной занимаешься? Ты что, не можешь ли человека нормально обучить? А? Разговор некорректный, идет с ну, диалога, корректный. поэтому... Корректный разговор, корректный. У вас есть еще вопросы? Да, где ты живешь?